Хуйня. Ну серьезно, уровень вообще пиздец говно. Хуйня хуйню и блять, сегодня уровень. Реально. Олли. Vale. Охуеть. Фок чам. Ебать, легко, блядь. Nice, <звук> <звук> чё? Экстрем демон, естественно. Блядь, вот мне даже интересно, сколько у меня на этой хуйне. Потому что я сейчас ее прошел за пять минут, как только вернулся в ГД, блядь. Охуеть у меня. <звук> Пиздец на ней попыток. Я говорю, вот, ну, типа сейчас я только в ГД зашел, блядь, и за пять минут его буквально прошел.